Доброго времени суток! Еще раз о нашем ручном культиваторе. У нас было видео, где мы рассказали его конструкцию. Я оставлю на это видео подсказку, можете зайти посмотреть. А сегодня мы покажем его в работе. После дождя образовалась корка. Хорошо видно, как культиватор легко и качественно рыхлит почву и режет сорняк. А если идти задом, то на огороде даже не будет видно следов, Ну, такая работа займет чуть больше времени. Вот результат нашего труда. Ушло немножко больше часа, чтобы обработать полторы сотки кабачка и две сотки кукурузы. Гербициды здесь естественно не применялись. Тема сорняка сейчас очень актуальна. Прошли затяжные дожди, а у нас все чисто и хорошо. Не забудьте подписаться, пользуйтесь нашими конструкциями и советами. И до новых встреч на канале.